но многие считают что быть на протяжении дня злым ненавидеть себя окружающих людей ненавидеть работу ненавидеть одежду ненавидеть еду ненавидеть солнце ненавидеть день это и является его помехой для того чтобы он был счастливым или счастливым сам при этом такой человек не понимает что он и есть источник проявленного в миру зла он является источником проявленного в миру негативного проявления. И после чего у этого человека появляется целый ряд неприятностей. И он говорит, ну что ж такое, я хороший человек, да кто ж тебе это сказал?